Долго шел через поля и села, шел и спрашивал людей: где она, где свет веселый, серых звезд ее очей, Ведь настали тускло тусклого пламенея Дни последней весны. Все мне чаще снится, все нежнее, мне о ней бывают сны, и пришел наш град угрюмый, Предвечерний тихий час о Венеции подумал, Я Лондоне за раз, Стал у церкви темной и высокой, На гранит блестящих ступеней. И молил о наступлении срока, Встречи с первой радостью своей. А над смуглым золотом престола Разгорался Божий сад лучей. Здесь она, здесь свет веселый, Серых звезд ее очей.